Глава 15. Суббота. Ничто так не отличало евреев от остальных народов и не определяло их как истинных приверженцев Творца, как почитание субботы, шаббата. Ее соблюдение было постоянным напоминанием о их связи с Богом и отделении от других народов. Заниматься любыми привычными делами для получения средств к существованию или для мирской выгоды в седьмой день запрещалось. Согласно четвертой заповеди, субботу следовало посвятить отдыху и религиозному поклонению. Все мирские дела приостанавливались, но дела милосердия были богоугодны Богу. Они не должны были быть ограничены ни временем, ни местом. Тот, кто облегчает страдания и утешает в скорби, совершает труд любви, который почетен в святой день Божий. В субботний день священники приносили вдвое больше жертв но в этом служении они не нарушали четвертой заповеди десятисловия. Когда Израиль отдалился от Бога, суббота потеряла для них свой истинный смысл. Они стали легкомысленны в ее соблюдении и беспечны с ее таинствами. Пророки предупреждали их о недовольстве Бога за нарушение его субботы. Неемия говорил те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точило, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоклами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавались съестное. Неемия, глава 15, стих 15. А Иеремия их: берегите души свои и не носите нож в день субботний и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний так, как я заповедовал отцам вашим». Иеремия, глава 17, стихи с 21 по 22. Но они не прислушивались к наставлениям вдохновенных пророков и все больше отдалялись от религии своих отцов. В конце концов, из-за пренебрежения Божьим требованиям на них обрушились беды, гонения и рабство. Обеспокоенные божественным наказанием, они вернулись к строгому соблюдению всех формальностей, предписанных священным законом. Не удовлетворившись этим, они придумали обременительное дополнение к церемониям. Гордыня и фанатизм привели их к самой грубой и узкой интерпретации требований Бога. С течением времени традиции и обычаи предков стали настолько почитаемы, что им начали придавать такую же святость, как и подлинному закону. Эта уверенность в себе и своих правилах, сопутствующим этому предубеждениям против всех других народов, заставила их противостать Духу Божьему и еще дальше отделиться от Его милости». Их поборы и ограничения были настолько обременительными, что Иисус отметил, они связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 4. Их искаженное понимание о долге поверхностное проявление благочестия и богобоязненности заменили истинные и недвусмысленные стандарты Божьи. Искреннее служение, совершаемое от чистого сердца, сошло на нет, а его место заняло строгое исполнение формальных церемоний. Иудеи настолько извратили Божьи заповеди, навязывая традицию за традицией, что Христа уже были готовы обвинить в нарушении священного покоя из-за Его милосердных деяний в этот день. Однажды в субботу Спаситель с учениками – проходили через поле уже созревшие пшеницы. Ученики были голодны, поскольку учитель задержался допоздна, занимаясь исцелением и провозглашением истины, и они давно не подкрепляли свои силы. Поэтому они начали срывать колосья и есть зерно, перетирая его руками, ведь это было дозволено законом Моисея, который гласил «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими» но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Книга Второзакония, глава 23, стих 25. Но за Иисусом постоянно наблюдали соглядатые, ища повода обвинить и осудить его. Когда они увидели, что делают ученики, сразу пожаловались ему, говоря, «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Евангелие от Матфея, глава 12, стих второй. Этим они продемонстрировали свое ограниченное понимание закона. Но Иисус заступился за своих последователей. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы, предложения которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 3 по 4. И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. «Посему сын человеческий есть господин и субботы». Евангелие от Марка, глава 2, стих 28. Если по причине сильного голода Давид был оправдан за нарушение даже святости святилища, то еще простительные были действия учеников, когда те собирали зерно и ели его в день субботний. Иисус наставлял и своих учеников и недругов, что служение Богу было превыше всего. И если усталость и голод препятствовали выполнению этой работы, то лучше удовлетворить физические потребности даже в субботу. Это святое постановление было предназначено для излития особых благословений, а не для того, чтобы приносить боль и дискомфорт. Суббота для человека. Евангелие от Марка, глава 2 стив 27, для отдыха и покоя, для напоминания о творческом замысле создателя. Она не предназначала для того, чтобы стать тяжелым бременем. Служение, совершаемое в храме в субботу, соответствовало закону. Тем не менее, тот же труд, если он применялся в обычном бизнесе, считался в этот день преступлением. «Собирать и есть зерно, чтобы восполнить силы, которые потом будут направлены на служение Богу, было правильно и законно». И затем Иисус увенчал свой аргумент, провозгласив себя господином субботы. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 8. «Тем единственным, кто превыше всех возражений, сомнений и всех законов. Вечное судья снимает вину с учеников, ссылаясь на те самые уставы, в нарушение которых их обвиняют. Но Иисус не позволил, чтобы это дело так просто сошло с рук его врагам. Он упрекнул их, что в своей слепоте они имеют неверное представление о субботе. Он сказал, «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 7. Затем он противопоставил их бездушные обряды подлинной целостности и нежной любви, которые должны характеризовать истинных приверженцев Бога. Ибо я милости хочу, они а жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Книга Оси, глава 6, стихи 6 по 7. Иисус был воспитан среди этого народа, потому был знаком с его фанатизмом и предрассудками. Он знал, что, исцеляя в субботу, он будет считаться нарушителем закона. Он понимал, что фарисеев такие действия возмутят, и они примутся настраивать людей против него. Он знал, что они будут использовать эти милосердные дела в качестве веских аргументов, чтобы воздействовать на массы, которые всю свою жизнь были связаны иудейскими ограничениями и правилами. Тем не менее, это знание не помешало ему разрушить стену бессмысленных суеверий, которые окружили субботу, и учить людей, что дела милосердия и благодати разрешены в любой день. Он вошел в синагогу и увидел там человека с сухой рукой. Фарисеи наблюдали за ним, ожидая, как же он поступит, исцелит ли этого человека он в субботний день. Их единственная цель заключалась в том, чтобы найти повод для обвинений. Иисус посмотрел на страждущего и велел ему встать. Затем спросил, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Евангелие от Марка, глава 3, стихи 4 по 5. Он оправдал эту работу исцеления паралитика как полностью соответствующую четвертой заповеди. Но они продолжали спрашивать его, можно ли исцелять в субботы. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 10. На что Иисус дал четкий и окончательный ответ. Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 11 по 12. В присутствии множество людей соглядатые и не осмелились поставить под сомнение слова Спасителя, боясь неприятностей. Они знали, что предпочли бы оставить людей страдать и умирать, лишь бы не нарушать свои правила, помогая людям в день Господень. Но животное, попавшее в беду, сразу же спасет владелец, не желая понести потерю. Таким образом, бессловесная тварь оказалась важнее человека, созданного по образу Божьему. Иисус хотел исправить ложное представление иудеев о субботе, а также донести до своих учеников, что заниматься милосердными делами в этот день было законно. Излечив Сухорукова, он нарушил обычаи иудеев и представил четвертую заповедь в том виде, в котором Бог послал ее миру. Этим он возвысил субботу, отбрасывая бессмысленные ограничения, обременявшие ее. Своим милосердным деянием он прославил этот день, в то время как те, кто обвинял его своими многочисленными бесполезными обрядами и церемониями, оскверняли субботу. Сегодня есть служители, которые учат, что Сын Божий аннулировал субботу и оправдал действия учеников. Они придерживаются той же позиции, что и иудеи, выискивающие комара и проглатывающие верблюда но преследуют уже другую цель, поскольку считают, что Христос отменил субботу. Иисус, обращаясь к фарисеям с вопросом, законно ли делать добро в день субботний или зло, спасать жизнь или убивать, обнажил их злые намерения. Они следовали за ним по пятам, чтобы найти повод для ложных обвинений. Горя ненавистью и злобой, они преследовали его, чтобы погубить – тогда как он спасал жизнь и даровал радость многим сердцам. Неужто лучше лучше убить в субботу, как они планировали, чем исцелить страдающих, как поступил он. Было ли правильнее таить в сердце губительный замысел в Божий святой день, чем лелеять ко всем людям любовь, которая находит выражение в делах милосердия?